Привет! Вы на канале «АвтоСтронг», а вокруг меня мотоциклы компании «МотоСтронг». Теперь мы тоже занимаемся продажей мотоциклов, привезенных прямо из Европы без посредников. Эти мотоциклы обслужены, аккуратны и бодры и продаются по честной цене. Весь склад мотоциклов и контакты компании «МотоСтронг» вы найдете по ссылочке в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас мы разберем олдскульный двигатель от Volkswagen. Итак, встречаем 1.8 Mono с индексом AAM. Моновпрысковый двигатель объемом 1.8 с индексом AAM выпускали с августа 1990 года. Его ставили на Volkswagen Passat B3, Volkswagen Vento и Volkswagen Golf 3. В 1998 году этот мотор убрали из моторной гаммы. Этот двигатель относится к старому семейству EA827, которое в процессе эволюционировала в EA. A113. Двигатель 1.8 с системой управления Bosch Monomatronic отличается от некоторых своих предшественников продвинутой системы диагностики. Да, этот двигатель уже можно читать с помощью диагностического ПО, а единственный ЭБУ регулирует впрыск и зажигание. Мощность у этого двигателя 75 лошадиных сил, хотя в линейке есть двигатели, которые развивают 90 лошадиных сил. У них индексы ABS и ADZ Они отличаются от младшего распредвалом. Этот обычный двигатель сделан на основе чугунного блока. Один распредвал 8 клапанов с гидрокомпенсаторами в приводе ГРМ зубчатый ремень. Для справки расскажем, что же такое моновпрыск. Топливо здесь впрыскивается в наддроссельное пространство, то есть через дроссель фактически проходит готовая топливовоздушная смесь, которая через впускной коллектор и впускные клапаны попадает в камеры сгорания. На разбираемом нам моторе модулем моно не оказалось, поэтому мы нашли похожий с мотора 1.6. Из чего он состоит? Из форсунки, датчика температуры воздуха, регулятора давления. В этот узел подается топливо, его излишки отправляются в обратку. Дроссель имеет тросовый привод, потенциометрический датчик его положения, а положение заслонки на холостом ходу регулируется электронным узлом. Температура всасываемого воздуха регулируется заслонкой, расположенной под воздушным фильтром. Заслонка регулирует всасывание наружного, то есть холодного воздуха и горячего из-под выпускного коллектора. Механический двигатель 1.8 AAM очень надежен и по сей день экземпляры с этим двигателем ездят более 500 тысяч километров без капитального ремонта. Даже обрыв ремня ГРМ не убьет этот двигатель, потому что степень сжатия низкая 9 к 1 под бензин 92 страхует его от этой неприятности. Некоторые хлопоты вызывает сама система моновпрыска, но она уже хорошо изучена. Цены на некоторые компоненты действительно дороги и сопоставимы с ценой автомобиля этим двигателем. Этот двигатель 1.8 оснащен лямбда зондом, из-за неисправности которого или обрыве проводки этот мотор может спокойно есть 18 литров на 100 километров. Двигатель 1.8 с системой Bosch mono часто страдает от того, что во время прогрева холостые обороты могут проседать, а могут подскакивать. Также двигатель может заглохнуть. Такие же симптомы проявляются и при включении нейтральной передачи. Такая ситуация у владельцев с этим мотором называется температурный глюк моно-впрыска. Происходит он из-за неправильного смеси образования, и виновников найти не всегда получается. Обычно при возникновении такой проблемы меняют датчик температуры охлаждающей жидкости. Со временем его сопротивление увеличивается, что говорит об уменьшении температуры двигателя. И тогда система Monomatronic переливает, то есть впрыскивает больше топлива. Об этом говорят потемневшие электроды свечей зажигания. Моновпрысковый двигатель также оснащен датчиком температуры всасываемого воздуха, неисправность которого тоже приводит к обогащению смеси. Вообще оба этих датчика иногда перестают генерировать сигнал из-за обрыва проводки, поэтому надо прозванивать их проводку. Из-за неисправности хотя бы одного из датчиков у этого двигателя может пропасть колостой ход, и тогда надо будет обороты поддерживать педалью акселератора. Также виновниками троения могут быть свечи зажигания, высоковольтные провода и трамблер. Но обычно эти детали под контролем у владельцев автомобилей с этим мотором. Также может заклинить заслонка, которая регулирует горячий и холодный воздух. Холодный воздух будет поступать в цилиндры, что никак не способствует испарению бензина. И это приводит к нарушениям воспламенения. Еще один неочевидный виновник температурного глюка – это датчик положения заслонки. Если он врет, то тогда будет формироваться неправильная топливо смесь, обычно в сторону увеличения. А если дорожки и потенциометра протерты, то тогда при определенных углах открытия дросселя подача топлива будет прекращаться. В норме датчик положения заслонки на холостом ходу при убранном штоке должен выдавать напряжение 0,186 вольт. и По мере открытия дросселя напряжение должно плавно расти. и Это говорит о целых дорожках потенциометра. Этот датчик продается вместе с камерой смешивания, что очень дорого. Также в продаже есть восстановленные заводом эти датчики. И умельцы придумали способ передвинуть ползунки потенциометра на части дорожек, которые не изношены. Также можно просто приобрести БУ-датчик. Также виновником нестабильного холостого хода может быть бензонасос. В норме он должен подавать бензин под давлением 3 бара. Регулятор давления снижает это значение до рабочего 0,8-1,2 бара. Но в большинстве случаев, если бензонасос изношен, то двигатель просто не заводится. Наиболее частой причиной температурного глюка – это обмерзание дросселя и пусковых зазоров смесительной камеры. Иний появляется в моноинжекторе из-за влаги, которая содержится в бензине и в картерных газов, проходящих через впуск. Знатоки советуют бороться с этой проблемой, добавляя этиловый или изопропиловый спирт в бензин. Одна часть спирта на 100 частей бензина. и Обычно это помогает. Открытием дросселя на холостом ходу управляет отдельный регулятор. При любых проблемах с регулятором наблюдается проблема в стабилизации холостого хода. Регулятор представляет из себя моторчик с редуктором, который выдвигает шток для при открытии дроссельной заслонки. В штоке есть концевик, в котором замыкаются два контакта со временем контакты подгорают и перестают замыкаться. Это решается разборкой регулятора. Кроме того, может нарушаться ход штока, что обычно связано с проблемами по части электромотора или загрязнению шестерен редуктора. Исправное сопротивление обмотки мотора 6,8 Ом. Если больше, то значит проблемы с износом угольных щеток. Сам моторчик надо разобрать, поменять угольные щетки либо притереть их, почистить шестеренки электромотора и собрать все обратно. Обычно это должно помочь. Регулятор новый, стоит огромных денег. Датчик температуры всасываемого воздуха расположен рядом с форсункой. Это очень важный элемент моновпрыска. С годами выходит из строя терморезистор, терморезистор, который меряет температуру всасываемого воздуха. Этот датчик очень дорог, либо же не продается вообще. и Поэтому умельцы придумали очень много способов его восстановления и замены терморезистора на аналогичный из датчика температуры антифриза. Исправный датчик при температуре воздуха 20 градусов должен иметь сопротивление 2-3 кОм. Форсунка моновпрыска подключается к КБУ через одну колодку с датчиком температуры. Форсунка вечная, проблем не вызывает, но иногда может пострадать из-за ворса некачественного топливного фильтра. и Это приведет к снижению мощности двигателя. Сопротивление обмотки исправной форсунки 1,2-1,6 Ом. В блоке моновпрыска находится регулятор давления топлива, который управляется ЭБУ. Рабочий элемент регулятора ⁇ это электромагнит. Регулятор надежен, мембрана служит десятилетиями, но... В некоторых случаях регулятор может замерзнуть из-за наличия в топливе воды. Если регулятор замерзнет, то двигатель не будет запускаться, но бензонасос будет исправно качать топливо. Все топливо из-за того, что регулятор замерз, будет отправляться в обратную магистраль. Обогрев регулятора поможет в решении этой проблемы. Напомним, что вот это блок моновпрыска с двигателя 1.6, а не 1.8. У них разная распиновка, а также разное количество контактов в колодке регулятора холостого хода. Но общий смысл тот же. Весь блок моновпрыска установлен на резиновой подушке на впускном коллекторе. Со временем эта резиновая подушка изнашивается, что приводит к всасыванию лишнего воздуха в задроссельное пространство. Что в свою очередь приводит к нестабильному холостому ходу, туплению при разгоне и даже невозможности запустить двигатель. Подушка стоит недорого и легко меняется. И еще отметим, что под дроссельной заслонкой находится так называемый ежик. Это электрический подогреватель топливо-воздушной смеси. Ну а сегодня в разборке этого олдскульного двигателя нам поможет долгожданный и всеми любимый Паша. Здравствуйте. И мы начинаем нашу разборочку. Ремень ГРМ приводит распредвал, натягивается механическим натяжителем. Все метки ГРМ есть на обоих шкивах. Дополнительная метка коленвала есть на маховике. Ее можно увидеть через отверстие с зеленой заглушкой, которая находится в КПП. Дополнительная метка есть и на шкиве распредвала. Она должна совпадать с горизонтальной плоскостью ГБЦ. И также при выставлении цилиндра в положение верхней мертвой точки надо обратить внимание на метку на трамблере. Комплект ремня ГРМ на двигателе 1.8 ААМ аналогичен тому, что использовали на двигателях семейства EA. 1827 с 1972 года менять ремень надо каждые 60 тысяч километров, либо же раз в четыре года. А вот это шкив промежуточного вала, от которого вращается маслонасос и трамблер. Один распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. Если говорить о состоянии распредвала, то здесь все очень хорошо. Голова у этого двигателя ходит хорошо. Если говорить о состоянии, то присутствует масляный нагар в камерах сгорания, а вот этот белый налет говорит о том, что в моторе была бедная смесь. Блок у этого двигателя чугунный, в цилиндрах хон нормальный и немного нагара на донышках поршней. И по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет к этому мотору, а к данному двигателю подойдет масло Elf Evolution 900 SXR с вязкостью 5W40. Выгодно его приобрести вы можете у нашего партнера компании «Армтек» со скидкой 10%. Просто назовите промокод «STRONG» при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». Кстати, «Армтек» является единственным официальным дистрибьютором моторных масел «Эльф» в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. А теперь о состоянии. Мы видим поверхностный износ на коренных и шатунных вкладышах. В этом двигателе горело. Мы это видим по жаровому поясу, также закоксованы все маслосъемные кольца и, естественно, повышенная температура в камерах сгорания из-за бедной смеси внесла свою лепту. Верхние коренные вкладыши, на удивление, как новые. Разборка закончена. И вот такой олдскульный двигатель мы сегодня разобрали. Он простой, а все его проблемы с моно